То, что электросамокаты набирают популярность, демонстрируют улицы и Севастополя. Традиционно пик активности самокатчиков приходится на летний период. И если в некоторых местах, например, в Парке Победы, самокат больше для развлечения, то по проспектам все чаще этот способ передвижения выбирают, избегая пробок. Доступны быстрые и легкие в использовании, объясняют его популярность. Очень часто мы стали замечать, что средства индивидуальной мобильности, прокатные самокаты или свои личные самокаты используют пенсионеры, то есть люди уже старшего возраста, то есть для них это оказывается очень удобный вид транспорта, то есть они их оборудуют всевозможными там, корзинками какими-то, они могут съездить по делам, съездить там, в магазин еще куда-то, то есть, то есть настолько безопасный и удобный вид транспорта, что его, в принципе, используют все, то есть от мало до велика. Велосипед в городах, где есть рельеф, не очень оправданно, машина это дорого и хлопотно, а, собственно, вот подобное средство... Оно позволяет на ну, выехать из своего частного сектора сделать свои дела и, соответственно, вернуться, не затратив никаких средств. И стар и млад на самокатах устоят. Главное правило соблюдать. Задорят маркетологи, и вот уже на каждом шагу прокат или по модному кикшеринг электросамокатов. Только именно с этими правилами передвижения и возникают проблемы, о которых все громче заявляют и пешеходы, и любители этого средства индивидуальной мобильности, которые, кстати, тоже до юра пешеходы. Вы считаете, транспорт это безопасный, опасный? Опасный. Почему? Для посторонних. он сейчас дети друг на друге едут. Когда тупые малолетки катаются, знаете, ни о чем. Угу. Когда они не на работу, там никуда, так оно взяло, оно летит, людей сбивает. Вот да. Надо сделать отдельные полосы, чтобы везде были для самокатчиков. Ну, только что мужчина выезжал. И как бы он мешал и нам пройти, и машинам, которые хотели тоже повернуть на, друг, ну, как бы на другую полосу. Он выезжал с пешехода на дороге на проезжую часть, да? Да. как, Многие, как, как средство передвижения, да. я считаю, что это не должно быть. Как хобби, как э, отдых, да. Ваш совет, как сделать безопасным самокат на это движение? Отдельные дорожки. Больше никак? Ну а как? Больше никак, я думаю. А если у вас тупы нет дорожек, значит надо вообще отказаться? Я думаю, да. Если из-за тупорылых малолеток запретят, хотя ну, такое передвижение, как бы, я не считаю это правильным, потому что вот ты, допустим, идешь, да, там, ну тебе вот раз на работу там, опаздываешь немного. Ты прыгнул на самокат, пробил, ты поехал, не замедляясь, то есть ни вот это, ни в пробках, нигде ты не стоишь. Ты можешь объехать, то есть, ну, определенный там участок. Оно удобно. Как бы. А если просто да, сделать какие-то определенные ограничения с, определенных, с определенного возраста, чего бы нет? Но только не права, а вот разрешение, чтобы было. Что такое средство индивидуальной мобильности на сегодняшний день? Это пешеход. Представляете себе? Это пешеход, несущийся по тротуару со скоростью 20, 30, 50 км в час. Эта проблема очень остро строит у государства последние 3-4 года. Минпромторг, Минтранс выходили неоднократно с инициативами, но до реального разрешения этого вопроса в Государственной Думе они так и не дошли. Предлагаются разные варианты и причислить их к источникам повышенной опасности, что сразу же приведет их в ранг транспортных средств каких-то, правда же, со всеми вытекающими последствиями. А это значит ответственность по статье э, за дорожно-транспортные происшествия. Это значит наличие страхового полиса, об этом тоже идет речь. С таким предложением в адрес Министерства внутренних дел Российской Федерации обратился Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Предложения, поправки обсуждаются, рассматриваются, но изменения в этой сфере не происходят. В конце марта этого года новость о том, что электросамокат признали транспортным средством со всеми вытекающими, не обошло вниманием ни одно СМИ. Якобы такое решение вынес Верховный суд, рассматривая дело ДТП со смертельным исходом. Там была ситуация, что человек, управляя достаточно мощным самокатом, на большой скорости врезался в автомобиль и от этого пострадал. И Верховный суд совершенно правильно оценил данную ситуацию, приравняв именно конкретно этот самокат в этой ситуации к транспортному средству. Потому что двигался он быстро, самокат был мощный, он двигался по проезжей части вместе с потоком автомобилей, а не по правой стороне с небольшой скоростью. Соответственно, там, ну это не, это не прецедент, то есть это просто конкретная ситуация была судом с точки зрения законодательства совершенно адекватно, правильно оценена. Действительно, сейчас все зависит от характеристик конкретного электросамоката. Если электродвигатель номинальной максимальной мощности в режиме длительной нагрузки менее 250 Вт, то наездник на самокате – пешеход. Они разгоняются максимум до 25 км в час И, соответственно, они приравниваются просто к какому-то транспортному средству Типа там, скейта, да, там, детского маленького самокатика да, То есть, И, соответственно, да, они могут уезжать на дороги общего пользования Но только если отсутствует тротуар, если отсутствует велодорожка, обозначенная на, ну, на местности То есть, И если они уезжают на проезжую часть то например, должен быть человек уже старше 14 лет Он должен, соответственно, двигаться с правой стороны проезжей части Езда, например, по общественным местам с, Ну, сейчас у нас в городе уже принято ограничения, и самокат, все прокатные организации Севастополя соблюдают эти ограничения. Это, соответственно, в центральной части города и в парковых зонах это 15 км в час, а в всех остальных зонах это 25 км в час. Ну, покажите ко мне в Севастополе велосипедные дорожки. Они у нас есть? Нет. А поскольку они передвигаются по территории всего Севастополя, мы это видим. Утром они едут на работу по проезжей части, вечером они едут домой, то в пределах нашего города организовать их беспрепятственное и безаварийное движение на сегодняшний день просто невозможно. Увы, в Севастополе расширить улицы, чтобы выделить на них зоны для велодорожек и самокатчиков, обособив их движение, не представляется возможным. Идея это вызвала протесты и у автовладельцев, и у пешеходов. С другой стороны, городская среда стала реально доступнее для маневров на самокате. За последние 8 лет наш город сделал огромный на самом деле, шаг вперед в, в плане э, ну, развития безбарьерной среды. То есть все существующие ремонты улиц вот что сейчас делаются ремонты улиц, реконструкции дорожной сети, они все э, учитывают то, что по тротуару должно быть движение безбарьерным. Соответственно, это значительно улучшает э, возможность катания безопасного катания на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности по городу Севастополя. Сложность только в одном. То, что законодатели до сих пор не найдут определения вот этим, вот я не побоюсь этого слова, все-таки источником повышенной опасности. Если уж у нас бойцовские породы собак относятся к источникам повышенной опасности, то, то, извините меня, самокаты, электросамокаты, это реальная опасность. И подтверждением тому все увеличивающее количество смертей не на дорогах, на тротуарах, на пешеходных дорожках, на пешеходных зонах, на велосипедных зонах. «Де Юра» – ты пешеход, а де-факто, извините меня, ты сносишь человека северная северной и человек, ударившись горовой о землю, погибает. Эта трагедия произошла 16 апреля этого года на площади Захарова. Дело до сих пор не возбуждено. 16 апреля я находилась в городе Москва. Это был выходной день, суббота – Занималась своими делами. Утром мама позвонила, все было хорошо, прекрасно. Она сказала, что они поедут с папой на площадь Захарова. Как обычно, купить к Пасхе продуктов. Через несколько часов раздался телефонный звонок. Я услышала от нее последние слова. Дочь, забери меня. Я говорю, мам, ты я в Москве. Я говорю, как я тебя заберу? Я говорю, ты что? Она, забери меня. Это были ее последние слова. Лидию Васильевну Московских, переходивших дорогу возле сквера на площади Захарова, сбил молодой человек на самокате. С места происшествия ее увезли на скорой помощи в больницу имени Пирогова. Папа мне сказал, что к нему приходил младший лейтенант и объявил о том, что ее сбил самокатчик. Когда я приехала в апреле месяце, 18 числа, уже сюда, в Севастополь, Мама, соответственно, уже была в коме, уже прошла операция, все. Я ждала хоть какого-то звонка, хоть чего-то, что кто свяжется с нами, та сторона, которая наделала эту беду. Никто не позвонил. Я начала искать через интернет. Я дала в группах. Вряд ли будут две или три группы, но ну, крупные группы города Севастополя о том, что я ищу свидетелей, о том, что я ищу ту сторону, что мне объяснили, рассказали, что произошло, как, почему. Я же не знала ничего. Поиски Натальи увенчались успехом. 17-летний самокатчик вместе с отцом пришел на встречу. Александр начал объяснять что он ехал на самокате, спускался со стороны рынка, что якобы у него была скорость 10-15 километров, что он не мог увидеть мою маму, ему там что-то мешало. Хотя, когда провели экспер следственный эксперимент, все, было, все уже доказали, что там ничего не мешало того, чтобы увидеть, что она переходит дорогу. С верхней стороны запрещено ехать, стоят два кирпича. Никакой транспорт ехать не имеет права, что они обходят со стороны дома номер один и номер три. А сюда могут проехать только автобусы, спуститься на автостоянку. Она шла спокойно, на естественно, Посмотрев что наверху, что нет автобуса, ничего. Она со спокойной совестью шла, она никак не думала, что произойдет вот такая ситуация. Я читал многочисленные комментарии в социальной сети, где говорят о том, что он двигался по тротуару, он двигался под знаки, запрещающие движение, одностороннее движение. Но люди, которые комментируют эту ситуацию, они в массе своей не специалисты. Причем здесь знаки дорожного движения для человека, который не управляет транспортным средством. На сегодняшний день эта ситуация рассматривается как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Вследствие полученных при падении травм, ушиб и отек головного мозга, перелом свода черепа, Лидия Васильевна умерла, не выходя из комы, 9 мая. 15 мая ей бы исполнилось 72 года. 13 мая. Я первым делом, куда поехала, это в прокуратуру. Я написала в прокуратуре жалобу. Тут же меня отправили к дежурному следователю по Нахимовскому району. Дежурный следователь принял от меня заявление. Скажу, за время с 13 мая до 16 июня за этот месяц было проведено три экспертизы. Почему эти экспертизы не были произведены на доследовании, я не знаю. У нас сейчас нету никаких видеоматериалов, у нас нету ничего, который проводил доследственную проверку. Он не взял видеозаписи ни с одной камеры. На Севстаре мне сказали, что можно было взять в течение недели. Этого не сделано. На автовокзале, приезжая сама лично к директору автовокзала, я задавала вопрос, сколько хранятся видеозаписи. У меня была маленькая надежда, что все-таки они есть. Он мне ответил, что хранятся две недели. То есть э, нашими органами, младше стоящими, я не говорю за Следственный комитет, я не говорю за прокуратуру, не говорю за Следственное управление, я говорю за Нахимовской УВД Северной страны, э, за их участковых. Они не проделали работу никакой. Наталья была вынуждена оставить работу в Москве, переехать в поселок Солнечный, чтобы быть рядом с отцом, очень болезненно переживающим смерть супруги, с которой они вместе почти 50 лет были. У меня нету ни адвокатов, никого, я бьюсь во все двери сама, стучусь, не зная никого в этом городе. Но я считаю, что так как это не только моя проблема, а это проблема всего нашего общества, все-таки мы должны поднимать и говорить об этом. Мы должны говорить и объяснять, что, ребята, берете самокаты, машины, мотоциклы, мопеды, вы становитесь сразу же потенциальными, потенциальными убийцами. Вы извините, что я так говорю, но я считаю, что это так. И мне действительно было жалко, что 17-летний пацан попал в такую нелепую историю. Потому что такая история, в принципе, могла произойти ну, с любым из нас. Никто от этого не застрахован. Но если бы эта семья... Немножко себя повела по-другому, а не так, как она повела. А не так, как 9 мая мне Александр пишет «Наталья, здравствуйте, что с вашей мамой?» Я ему отвечаю, что мама умерла, а он мне вместо того, что... Ну, как, какое-то, хотя бы слово, элементарное соболезное у меня отправляет смайлика со слезами. Ну, ребят, я, извините, меня не поколение двухтысячных, я поколение нормального времени. И я принимаю только нормальное общение. Общение как такового с молодым человеком и его семьей не получилось. Следственный комитет передал дело в следственное управление. Сейчас жду возбуждения уголовного дела. Дело зарегистрировали 20 июня. Со стороны Александра не было ничего, до сих пор так ни одного, ни звонка, ни приезда. У Александра теща живет через один дом от меня, так как это поселок, здесь, в поселке, все эту тему обсуждают. Это понятно, у всех она на устах, и все об этом говорят. Те, кто говорят и обсуждают, склоняются к мысли, что ничего Наталья не добьется, и ответственности несовершеннолетний самокатчик не понесет. Дочь погибшей убеждена, что самокат – это опасное транспортное средство, и для его использования должны быть жесткие правила. А если даже их позволять в прокат, я не спорю, это может быть и надо, это удобный вид транспорта. Но не допускать того, чтобы им пользовались несовершеннолетние дети. Ведь история моей мамы, она не единственная. Таких историй по России масса. Масса историй, и люди ничего доказать не могут. И люди ничего сделать не могут. Два-три года назад на территории Российской Федерации было 4-5 погибших что ничтожно малая цифра. Это страшно, но все-таки, учитывая количество погибших при ДТП, 14-15 тысяч человек, доля вот этих вот средств индивидуальной мобильности была ничтожно мала. На сегодняшний день эта цифра доходит уже до сотни. А это огромная цифра на долю вот этих вот средств. И этим нужно заниматься. Извините меня, но это нонсенс в правовом государстве. Не разрешить столько лет эту проблему. средства индивидуальной мобильности к транспортным средствам не относятся и все что с ними происходит Причинение вреда чужого имущества. Ну, например, налетел настоящее транспортное средство, сбил человека, это неосторожное причинение имущественного ущерба, неосторожное причинение телесных повреждений или же причинение телесных повреждений, связанных со смертью. Опять же, по неосторожности. И квалификация должна идти только по указанным нормам. Если на сегодняшний день уголовное дело не возбуждено, оно должно возбуждаться именно по указанной мною норме, а не как дорожно-транспортное происшествие, то потерпевшей, а это дочь погибшей, необходимо обратиться к жалобе к начальнику подразделения полиции либо прокуратуру Нахимовского района. И э, данная проблема будет разрешена. Но все же получается, что пользователи электросамокатов находятся в некой серой зоне правил дорожного движения. И в судах то и дело возникают сложности с определением их статуса. И не так, чтобы пешеход, но и не водитель. В материале популярного новостного портала «Форпост» приводятся результаты исследования сервиса по поиску работы «Суперджаб». 52% опрошенных севастопольцев высказались за введение законодательных ограничений, регулирующих использование этих средств передвижения. И в целом настроение севастопольцев совпадает с настроением регионов России, где также ищут способы обуздать самокатчиков, с которыми не всем удается разминуться и на дорогах, и на тротуарах. Безусловно, определенные шаги предпринимаются для того, чтобы обезопасить людей на самокатах и тех, кто у них на пути. Все самокаты, находящиеся в прокате, они постоянно передают свои координаты в систему. Значит, система отслеживает, где находятся самокаты. Если самокат заезжает в зону, где правительством города установлены ограничения на скорость движения самокатов, то, соответственно, скорость сразу снижается до уровня 15 км в час. Самокат тормозит, разогнать его быстрее, чем вот это ограничение, уже не получится. Если правительство установит какие-то зоны, в которых движение средств индивидуальной мобильности вообще запрещено, то такой самокат, заезжая в такую зону, может полностью остановиться. И, соответственно, если этот самокат уже из этой зоны вывести, он поедет снова. Но тех, кто нарушает технику безопасности, решив прокатиться по Севастополю в алкогольном опьянении или вдвоем оседла в самокат, или на скорости рассекая через поток прохожих, порой научить может только горький опыт. Несчастный случай, когда нарушения наказываются по пешеходной статье 12.30 Кодекса об административных правонарушениях. Все, что на колесах, но де-факто не может быть пешеходом, но по, обре, по определению. Де-юра на сегодняшний день – да, но вам не кажется, что де-юра противоречит здравому смыслу в данном случае? Учитывая новые реалии, правила дорожного движения нуждаются в радикальном обновлении, поэтому Общественная палата Российской Федерации инициировала сбор идей от граждан и различных ведомств, чтобы сформулировать концепцию новых ПДД. Отправить свои предложения можно через сайт общественной палаты. Возможно, общими усилиями все же приблизим решение самокатной проблемы, от которой уже не увернуться, даже если скорость ее 20 км в час. Мы сами видим, насколько больше становится людей на самокатах в наших городах. Соответственно, этот человек он не едет на общественном транспорте, он не едет в своем личном автомобиле, он уже едет по тротуару или по специальной дорожке на вот, собственно, средства индивидуальной мобильности. И эта тенденция, она будет развиваться, и количество людей, вот использующих средства индивидуальной мобильности в России, будет увеличиваться. И пока что приходится уповать на сознательность тех, кто выбирает передвижение на самокатах. Такое удобное и такое непредсказуемое.